Знак, что пора уходить Чем-то сейчас по атмосфере напоминает Фрэнбоу Такая же криповая, если честно Что это? Косик, это ты? Что-то мне не нравится все это Давай-ка мы будем уходить домой Пиздец. Доброго времени суток, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, это канал Axelius Games Мы начинаем с вами одну из интереснейших игр, которая вышла в этом году Называется Children of Silent Town Я так понимаю, дети тихого города? Молчаливого города? Как-то так, мы играем за девочку по имени Люси Город находится в центре леса, где по ночам разгуливают монстры и пропадают люди А что это такое? Глава первая. Пекарня. Я а, не игру А нет, играл. Заходил посмотреть. Там ничего такого. В общем, вообще известно, что у всех нас есть уши, чтобы слушать, и глаза, чтобы видеть. По мере того, как мы становимся старше, наши чувства притупляются, а восприимчивость слабеет. Однако иногда те, у кого отличное зрение, смотрят не в ту сторону, а те, кто хорошо слышит, не слушают. Потому что самая коварная напасть, с которой сложнее всего справиться, не возраст и не болезнь, а страх. Согласен. Блин. Вот. Тихомолк. Ну, я назвал его Молчегород, это Тихомолк. Маленькая деревенька, которая стояла прямо в лесу. Ни голосов, ни шума, лишь шепот и вздохи. Люди, зажатые в жесткие рамки ради безопасности. Потому что днем лес кажется тихим и мирным, но как только падает начинает тьма, становится слышно, как рычат они. Чудовище. В общем, и мы, я так понимаю, будем расследовать какое-либо дело. Я уже глянул, игрушка в селе Point and Click. Снова этот кошмар. А point-н клик мы любим, мы особенно загадки любим. И вышла она буквально вот недавно-недавно. Эй, Люси, кинь, пожалуйста, мяч. Кстати, пацана зовут Синка. Синка. Мы все своего рода, Синки. Спасибо, Люси. Подашь его мне? Так, ну, это обучение. Вот здесь вот я немножко посидел, посмотрел, что тут вообще, как по графике, и мне зашло. Я думаю, и вам следует в это... Я в этот раз сильно ударил Что ты делала? Мне снова снился кошмар Ох, я понял, у меня тоже много кошмаров Правда, и как ты избавляешься от этого ощущения? Э, я ночью плачу и драчу. Я с тобой быть хочу Я, эм... Вот я же говорю, что он не знает Когда я чего-то боюсь, я прячусь так хорошо, что меня никто не может найти Поэтому я хорошо играю в прятки На самом деле, когда страшно, не надо играть в прятки Хочешь поиграть с нами? Мы играем на площади, но нам нужен еще один игрок. С удовольствием. Но ну, это какая-то альту... альтушка и синька. А что он спиной бежит? Хорошо. Сюда. Куда? Принимай. А, ну типа волейбол. Синька, ты не должен был меня, Синька. Сейчас покажу вам суперудар. Нет, не надо. Синка. Синька. О, прекрати! Опа, подожди, тут еще от наших, от нашего выбора события развиваются. А он все равно сделал по-своему, да? И прямо в сад. Ну, как всегда. А это кто? Люси, я ведь жду тебя, я просила не слишком задерживаться, помнишь? Пойдем, нам нужно готовить ужин. Попрощайся с друзьями, милая. Мамочка, да, иду, иду. Мне пора, ребята, до завтра Пока, Люся, до встречи Уф, ну и как теперь достать мяч? Будьте осторожны, дети, уже вечеряет Вам скоро пора домой Хорошо Синька, мяч, как собака фас Но ты самого забросил в сад Поэтому иди Вот и мы Люся, наконец-то ты пришла Ты ведь давно должна была вернуться домой, разве нет? Может быть, поможешь маме, солнышко? Ой, простите. Давай мы с тобой приготовим вкусный ужин, а потом ляжем спать пораньше. Не оставляй нас искать тебя в следующий раз, хорошо? Иди, помоги маме. А, кажется... Как... А, как же есть хочется. Пойдем, зайка, давай готовить ужин. Можешь достать сотейник, он висит рядом с очагом. Это вот это что-то, да? сотейник Прикольный интерактив, мне очень нравится. Там наверху какие-то неуклюжие коты. Ага. Косик, ты все еще спишь? У нас есть котик. Это что, динамитные шашки? Свеча, которой мы пользуемся, когда идем в подвал. Мне нравится играть после ужина на Лере. Она очень хорошо играет. Закрытая музыкальная шкатулка. А электричество у нас какое в доме? Так, мама попросила сотейник. Спасибо, Зайка. Так, теперь что ж еще? Для очка нужны дрова. Возьми немного сундука и разожди огонь. А я пока еще начну делать жаркое. Осторожно, не обожди пальцы. Какой-то тяжелый. А как его убрать? Шли наверх мой дневник на полу но почему он там лежит? Я предлагаю возьму его с собой, и я думаю мышку надо взять. Дневник Люси. Я думаю туда мы будем записывать. Теперь вы можете позлезать за дневником. В него Люси будет записывать все, что обнаружит исследуя город. Ой, носок торчит. Смотришь, на смотришься. Разрешает тебе оставаться в таком виде вечно. Это игрушка Косика. Как она здесь оказалась? Бери ее! Нам эта мышка нужна, чтобы кота прогнать. Как бы я хотела не слышать шума леса. Да, криповая картинка. Какая неожиданность тут полно носков. Это хорошо. Мяч. Давно не пользовался и мячом. Псинька всегда приносит свой. Интересно, он в порядке? Ладно, <смех> что с мячиком? Там, наверное, родительская комната, да? Это я Я девочка, мне 12 лет И у меня большущий мозг Конечно, ведь я такая умная Вы получили наклейку а В этом зеркале у меня просто огромная голова Комната мамы с папой Она закрыта Так, с помощью мышц я думаю мы поиграем с Косиком Эй, Косик, глянь-ка сюда Но мышка механическая Тихо-тихо, Лиру не разбей Такой приятный звук получился Класс Моя коллекция Нота Люси записывает все услышанные ей необычные звуки В свой дневник и создает мелодии Когда мелодия будет завершена, вы сможете использовать ее А теперь вернемся к огню я не думал, что игра будет простой Но она очень интересная Другое дело Так Думаю, дров было достаточно Теперь мне нужны сосиски Принесешь их из подвала, Люси Осторожней на лестнице и захвати свечу Там темно Вот и свеча, только она не горит так, а мы же можем зажечь ее об от огонь Отлично Теперь можно вниз Ну батя такой стильный, молодой О! Так-то лучше А, так у нас он и колбасы, и соленья всякие И кот вон что-то сидит уже ждет А, на рыбку пялится Это осталось тех времен, когда я учила забивать гвозди Выбивать их ровно очень тяжело. Надо как-нибудь их вытащить. Сосиски. Не просто достать их, когда они так высоко. Но кот их любит не меньше, чем мы. А, это сосиски. Я подумал, это кукуруза. Папа говорит, если высушить рыбу, она может долго храниться. Он так много знает. Косик, даже не думаю об этом. Прикольно. Фэйт, я друга тебе нашел. Еще одного. Теперь, когда я об этом думаю. Косик, не трожь рыбу. Фу. Какой же он заноза? А, то есть, это так, интерактивчик такой получился. Хорошо. Ты имеешь в луку? Прошло уже два дня, его отец не хотел, чтобы люди узнали, но это же ясно, как день. Как же так? Это ведь уже так давно не происходило. Будем ли мы когда-нибудь свободны? Неггей, это никогда не кончится. Не забывай, именно поэтому у нас есть правила. Дорогой, никто не может об этом забыть ни на одну ночь. Как ты можешь говорить такое? Тишина окутала нашу деревню уже очень давно. Да, я знаю, знаю, но это случилось, и случится снова. Нас застали врасплох. Что теперь будет делать его отец, Люси? Я схожу, проведу его завтра. Давай постараемся сейчас об этом не думать. Неужели они говорили о еще одном пропавшем? И вот, видимо, вот этим мы и будем заниматься расследованием. Чувствуешь, как пахнет? Будет очень вкусно. Давай подумаем, что еще. Да, точно, немного соли. Она стоит на полке. Принеси мне ее. Соль слишком высоко. Вон табуреточка есть стул мне нужна твоя помощь ну вот со стульями можно было бы и не делать так можно было просто интерактив сделать косик прекрати пожалуйста ну конечно же люси ты в порядке я так испугалась прости меня тебе было сложно тянуться не беспокойся насчет ужина я сама его доделаю а ты маленькая дрянь вон отсюда Бедняга Иди на улицу, поиграй, я закончу Хорошо, мам Ты куда собралась, Люси? Солнце садится, должна остаться дома Ну пап, на улице еще светло Я хочу немного поглядеть, обещаю далеко не уходить Давай так, когда ужин будет готов Я тебя позову, ты сразу вернешься домой, согласна? Ладно, только далеко не уходи После заката на улице небезопасно Элоиза она же всего на несколько минут, и она будет совсем рядом с домом. Ты знаешь, почему я беспокоюсь? Я хочу, чтобы Люси была в безопасности, а ты ей чересчур потакаешь. Дурацкий кот, из-за него я упала. А симпатичный домик у нас такой. Теперь у меня еще и шишка будет. А есть электроэнергия, видите линии электропередач висят. И вон тоже. Ой, паук. Простите, мистер Паук. Бабушка. Котик, что случилось с твоей шерсткой? Ты весь покрыт солью. Его зовут Косик. Он сбил меня со стула, со стула когда я резал по за солью. Он ужасное зано, заветная, вечно от него неприятности. О, хихи. А как же, начик А ты могут быть коварными, но они очень умны. Ты его обижаешь? Может быть, он больше тебя не любит? Нет-нет, я уверена, дело не в этом. Я же вижу, что ты хорошая девочка. Не то, что постоянно эти шепчущие трусы. Тьфу на них. Какие? Поверь мне, дитя, они тут все сумасшедшие. Я сама сумасшедшая старуха, так что мне можно доверять. Хе -хе. Правда, Пушистик? Сумасшедшей старухи точно можно доверять. Подожди. На, вот, возьми. Наклейка. Люси, тебе придется быть очень храброй, понимаешь? О чем это вы? Ах ты, старая перечница, не умеешь сдаваться, да? Тьфу. Возможно, она и права немного, не, не в себе. А, и правда немного не в себе. Топор. Плотник всегда разбрасывает по свои инструменты, а потом злится, если до чего-нибудь дотронешься. Ладно, все равно для меня слишком тяжелый. Это рабочее место плотника, лучше ничего не трогать. Иногда, когда мы играем в прятки, я забираю сюда, конечно, если плотника нет поблизости. Однажды он пригрозил запереть меня здесь. Плотник замечательный мастер. Маминулиру он тоже делал. Там вон туалет. А, блять, не туалет, колодец на площади. Кажется, эта ручка вот-вот отвалится. А, ой, и правда отвалилась. Старая деревянная ручка. Отлично, я думаю, мне это точно пригодится. Колокольчик. Звонить не будем. точка нет. А, в смысле нет. А как тебе такое? Вы получили ноту. Гений. А, все, видимо, весь интерактив во дворе закончился, начался. А, Нет. А смотри-ка, уже темнеет. Люси, ужин готов, пора домой. Иду, мам. Ну, Косик, пошли. Косик. Куда ты пошел? А ну, вернись. Зачем ты пошла за котом? Косик, уже стемнело. Нет, ну вот...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 Живой Убляха <музыка> Люси, уже готов, мы тебя ждем Уже иду А на улице было крипово Люси Да, иду Блин, необычно очень Мне очень нравится Очень классно, пока что очень классно Мама на лире играет Вы получили ноту. Молодец, Люси очень хорошо получилось. Давай на сегодня на этом закончим. Ну, пожалуйста, еще чуть-чуть. Но Люси уже поздно, к тому же. Разве это не ты хотела учиться пению? А теперь мне нравится петь. Правда, что же изменилось? Я думала, это будет скучно, но мне петь с тобой нравится. Mm. Ладно, давай попоем еще немножко. Mm. Круто. Но правда ведь круто, да? Глава вторая. Маленький глава. Я думаю, игра игрушка будет коротенькая. Ты пришла ко мне пушистая? Иди сюда. Кого-то в окно увидела или услышала? Оба! У меня тоже свой косик есть. А если это все не монстра а просто галлюцинации? То есть есть же такая вероятность вообще развития событий? Офигеть. Рисовать. А это я должен выбирать? Рисовать. Рисовать. Люси. Люси. Люси. Кто-то зовет меня. Встать. Я не слышу. Подойти ближе. А это не Лука, пропавший мальчик, случайно. Люси, помоги мне. Подойти ближе. Подойти ближе. Я не думал, что если элементы хоррора будет. Не поворачивайся, Люси. Повернуться? Короче, я понял, это игра с элементами хоррора. Круто! Очередной кошмар. Ненавижу все это. Может быть, стоит рассказать солнышку об этих снах? Она же рассказывает мне о своих. Ммм, как вкусно пахнет. Видимо, мама наша сделала завтрак. Пойдем, я, блин, даже я теперь тоже есть хочу. Яблоки. Ты готова, Люси? Постой. Почему ты еще не одета? Поторопись, нам нужно много сделать. Иди наверх и оденься поскорее. Ох, я и забыла, что с ней праздник урожая. Язык. А, вот, наверное, одежда висит. У нас кот охеренный просто Ну это вот у меня тоже сидит Засранка, такая же Залезет куда-нибудь, вылезет откуда-нибудь Солнышко, на стол лежит список покупок Давай по порядку, сначала пекарь Он в последнее время немного рассеян проследит, чтобы он отложил для нас немного хлеба Так, сначала мы к пекарю Вперед А, мы можем бегать о, привет, солнышко. А, это ты, Люси. Как дела? Мне нужно здесь бегать по маленьким поручениям. Не хочешь со мной? Я была рада нужду плотника Мне нужно взять у него кое-что для моей мамы. А, ясно. Хм. Она выглядит грустной. У тебя все в порядке? Нет. Не все, я беспокоюсь. У, Ружик, у рыжика и ребят могут быть проблемы, я в этом уверена. Что они задумали на сей раз? Точно не знаю, они чем-то занимаются за амбаром, но меня к себе не пускают. Они думают, что я их выдам. И да, конечно, если не заняты чем-то опасным, я так и сделаю. Рыжик доставляет проблемы. Мама всегда говорит, что если он продолжит так себя вести, его заберут чудовища. чудовище. Из него мы все будем в опасности, а я не хочу. А кто-нибудь еще знает об этом? Нет, я не уверена, что они делают что-то правильно. А, я не уверена, что они делают что-то неправильно. Если я позову взрослых, ребята на меня разозлятся. Я просто не знаю, что делать». А что если я пойду? Может быть они меня пустят? Правда? Спасибо, Люси Понимаете, мои друзья тоже, посмотрю, что они задумали Так, сначала мы отправляемся Пекарю, правильно? По заданиям А вообще задания где-нибудь расписаны? Это все ноты мелодии А это просто наклеечки мои Хорошо Хлеб, грибы, овощи, вода. Целую. Спасибо. Сначала хлеб. Вон там овощи, видимо, нарисованы. Хлеб, вот это пекарный. Еще закрыто, странно. Не -а. а. это, видимо, пропавший лука, да? Обзорная труба а не маленькая деревушка я хочу сказать а это все что мне есть весь мой мир вы получили наклейку хорошо можно туда за водой сходить пока что это пекарь но что он делает он смотрит на фотографию Снять. Обожаю оба запах свежего хлеба. Видимо, это его сын. Но забрать мы ее не можем. На эту же фотографию смотрел Пегори. Это, видимо, у него сын пропал. Там внизу что-то есть. Опять наклейка. Ну, наклейки, видимо, для достижений. Принадлежавшая Луке фигурка охотника. Дожди. Как же мне его заставить? Это просто куча соломы. Надо не забывать про передний план. Жцепара распряталась в ней. Хорошо, давай мы отсюда уходим. Это что? Или кто? Ловится что-нибудь? Говори потише, все, рыбу распугаешь Какая балду и вечно наносит под площади Столько что вас шума, что ловить рыбу невозможно Вообще-то нам нельзя кричать Так что о чем ты говоришь слишком громко Понял вас Привередливый гражданин А нам какой-то чувак под солями стоял Ух ты Это кто? Здравствуй, Люся, как дела? Тебе что-нибудь нужно? Здравствуйте, Оливия Мама попросила меня зайти к вам Ах, да, я обещала твоей маме овощи но, к сожалению, я не могу попасть в дом. Вышла на минуту, когда вернулась. Дверная ручка исчезла. Я не знаю, что и делать. Так, короче, нам нужно будет найти дверную ручку, чтобы помочь ей вернуться в дом и получить овощи. Верно? Так, хорошо. Так, ну вода, это ведро. Получено ведро. И, соответственно, теперь можно брать воды из колодца. Все, вода у нас есть. Верно? Список обновлен. Есть вода. Остались хлеб, грибы и... Так, это кто? А, это же этот, синька под солями. Удар был отличный, но теперь мяч застрел на колокольне. Ого, это довольно таки высоко. Ого, свещеника нет, так что никак не могу вернуть мяч. Хм. Мяч стрел на колокольне. Ну, по факту сам виноват. Поля пустые, фермеры рыбачить на реке. На реке, блять, что со мной такое? На реке. Это кто? Стой! Сюда можно только старшим ребятам. Хм. Да ты ведь немного старше меня. Пройти можно только самым смелым. Но я смелый. Ладно, слушай, понимаешь? Ты не можешь пройти, потому что девочка. А девочки постоянно нас ябиничают. Да отвали от меня. Я бы могла если посмотреть, чем они заняты, но блестик мне не позволит. Хорошо, ладно. Это амбар, за которым нам говорили посмотреть, что происходит. На этой люди прикрепляют объявления о пропавших людях. Иногда проходишь мимо, а на доске снова новое лицо. Почему она наверху сидит? У мамы солнышко на одной стороне дома в Ютсилиане. Мне нравится эта идея. Я бы хотела попробовать вырастить такие у нашего дома. Но мне придется самой обрезать их. Так, мы можем пойти в эту сторону. Тут как-то мрачновато. это все что стоит между нами и лесом дальше идти опасно особенно когда стемнеет хорошо я так понимаю мы будем выбираться наружу как заставить плотника ой пекаря и где мне найти ручку а возможно ручку я могу назад забрать тот колокольчик нет Вода не работает. Да-да, нет, вода не работает. Очень плохо. Хорошо, а если мы вернемся назад к столярке, нам же нужна ручка, правильно? Может, столяр вернулся? А нет, не вернулся. Эй, что ты спишь? Тебе повезло, что собаки плотника здесь нет. А, Столь, плотник. Мне нужно ручку сделать. Это что? Я помню, что когда я была маленькая, играла с одежды, вывешенной на просушку. Сейчас я, конечно, слишком большая для этого, но... Это трико, оно может мне пригодиться. Не думаю, что для меня кто-нибудь рассердится. Трико. Чудно. Сейчас будем химичить. ручки тут нет уже не первый день полагаю все можно ручку забрать с колокольчика никогда не надоедает нет видимо нельзя мусор валяется здесь их про как превратилась работа на клумбе. не думаю что они ее когда-нибудь закончат я называю это мусорной трассой будка собаки плотника Может, с помощью трико можно мячик снять? Нет, нельзя Давай попробуем к плотнику с помощью трико забраться Ой, к плотнику Бедняга Потерял ребенка Могу только представить Какая жесть Получена коробка Не знаю зачем мне коробка делать туда очень странно как-то заставить открыть его лавку хорошо как ты его заставишь открыть лавку У меня есть трико коробка надо думать Может ему трику отдать? Нет. Коробку ему отдать? Фермер всегда зол на нас. Нет, тоже не работает. Как-то можно повзаимодействовать, перелезть, перепрыгнуть Видимо, нет Пойдем назад Хорошо, мне нравятся вот эти сложные моменты Так, можно пойти туда Там наш дом Можно пойти сюда Можно пойти сюда Но надо как-то помочь ему мячик достать Мяч стрел на колокольне. Логично. Трико мне точно никак не помогут. Ему тоже. Ладно. Что-то у него на голове накручено. А я на себя могу их применить? Очень странно. Подожди, вот у него на голове что-то накручено. Хочу посмотреть, что они делают, но как мне его уговорить? М -м -м. Трико нет. Со списком нельзя взаимодействовать. Со столбом тоже ничего. М -м -м. <связывающие> То есть я так понимаю, тут один фермер на всех, да? <связывающие> ну, вот здесь вот что-то должно быть. Что я упустил Потому что ну Что-то можно же было здесь взять Не просто так эта локация нужна Очень странно ладно? Хорошо, а если я сейчас вернусь домой? Если я сейчас вернусь домой может быть дома что то есть приносим на праздник ли в прошлом году мы закоптили много мяса мам мы в этом году принесем мясо да что то нет конечно мы целую неделю не могли от запаха дыма избавиться даже с постоянно открытыми окнами а да я помню в них все время так и норовили летить воробьи в этом году мы с папой решили за ним что-нибудь что попроще значит никаких воробьев полагаю что так жаль они мне нравятся Кочерга. Используется для чего угодно, только не для ворошения игры. Впрочем, это в книжках. Так, мы ее вообще не используем. Давай ее возьмем, кочергу. Мы можем, сможем пацану дать по голове. Постелька, котик. Косик, он спит где угодно, только не имеет. А, у меня кошка такая же. Я сплю где хочу, только не в своей кровати. Закрытая музыкальная шкатулка. Мама говорит, что она сломана. Но шкатулка и дорога. Этот буфет нужен для того же, для чего и большинство другой мебели. Чтобы там что-то лежало. Хорошо. У меня есть коробка, трико. Огромная головка сыра. Но провизия у нас такие так неплохо собрана все равно. Комната, мама с папой, она закрыта. Mm -hmm. Старое отреснутое зеркало, но когда-то принадлежала моим бабушке и дедушке. Возможно, что-то в помещении я не взял. Mm -hmm. Ладно. Yeah. Что он делает у меня вещи? Mm -hmm. Опа, смотри, рогатка, которую мне дал папа. Резинка на ней порвалась, я больше ей не пользовался Папа сказал, что собирался починить ее. А у меня есть трико. Mm -hmm.